Большой театр Беларуси открывает новый театральный сезон. 8 и 9 сентября. Премьера балета «Пергюнд» на музыку Эдварда Грига. 11 сентября. Впервые на сцене театра. Опера «Велисы» Джакамо Пучини.